Ну, собственно, Землей я занимаюсь. Но в качестве увлечения я, как и, наверное, многие здесь присутствующих, очень люблю космос. И, ну, как юрист, чем я могу интересоваться в космосе? Ну, конечно же, космическим правом. Можно, конечно же, космическим правом. А я понимаю, что для многих вообще само по себе словосочетание «космическое право» звучит как-то очень странно и непривычно. В самой худшей ситуации начинаются нехорошие ассоциации про космонавтов, которые не в космос летают, а по улицам Москвы ходят. Ну да, там много правовых вопросов, я согласна. Но сегодня не про них, сегодня про другое космическое право, про настоящее. И почему обычно все как-то так немножко напрягаются? Ну, считается, что космос — это такая свободная территория, и там, в принципе, не может быть никаких законов, никаких правил, ничего. Ну, знаете, отчасти его правы само по себе космическое право, оно очень мало создает каких-то обязанностей, каких-то запретов для каждого из нас, для нас с вами, потому что космическое право – это, прежде всего, регулирование отношений между государствами. Это совершенно неудивительно, потому что ну, космическая программа у нас началась тогда, когда была гонка вооружений, когда была холодная война между США и Советским Союзом, и, соответственно, если бы государства как-то не начали между собой договариваться, ну, возможно, мы бы здесь в принципе уже никто не сидел. Поэтому да, космическое право в большинстве своем – это те правила такого эм, взаимно-вежливого поведения, которые государства установили между собой, и они только косвенно влияют на нас, потому что дальше уже внутри свои собственные космические программы и свои собственные правила внутринациональные. Государства, естественно, должны согласовывать с тем, с чем они на международной арене друг с другом договорились. И сейчас я опишу, о чем я, в принципе, буду рассказывать. Вообще для не знаю, астрофизиков, для астрономов космос может состоять вообще из чего угодно, из самых разных каких-то своих проявлений, веществ, чего угодно. Юристы ⁇ люди простые. Для юристов космос состоит из трех частей. Это космическое пространство, ну, собственно говоря, такое пустое пространство, ну, условно пустое. Это небесные тела и это космические объекты. И для каждого из вот этих вот трех таких категорий, трех условно мест установлены свои особые правила. Ну и сейчас мы с вами поочередно разберемся, какие особые правила у нас установлены для космического пространства, небесных тел и космических объектов. Начнем, естественно, с того, что, в принципе, такое космическое пространство и где начинается космос. Почему нам важно знать, где начинается космос? Очень простое объяснение. Когда вы летите на самолете в воздушном пространстве и пересекаете границу какого-то государства, для этого самолета должно быть разрешение на пересечение госграницы. Когда вы переходите границу по земле, у вас тоже должна быть виза или там какой-то особый режим перехода границы. Но когда спутники летают в космическом пространстве по одной из тех орбит, про которые сегодня рассказывал Саша, и они, естественно, пролетают ну, как бы над территориями разных государств. Никто никаких разрешений, никаких виз и там, ничего подобного не берет для космонавтов или там, для космических аппаратов. То есть для нас есть принципиальная разница. Нам нужно спрашивать разрешение, чтобы пролететь на той или иной высоте, или уже это космос, уже нам не нужно брать разрешение. Юристы схитрили. Ни в одной конвенции, ни в одном международном соглашении они не прописали, с какой конкретно высоты в километрах или в милях начинается космос. Поэтому у нас есть только международный обычай. Международный обычай говорит, что у нас космос начинается на высоте примерно между 82 и 100 километрами над уровнем океана. Это, ну, собственно говоря, такая минимальная орбита какого-то искусственного спутника, так, чтобы он мог вот полный оборот хотя бы сделать вокруг Земли. А, но, возможно, кому-то непонятно, что такое обычай. Я сейчас объясню вот с точки зрения юристов, что -то, как формируется такой международный юридический обычай. Летит самолет, у него нет разрешения. Его сбивают, ну или не сбивают, но начинают там какие-то писать ноты протеста, очень сильно возмущаться, скандал, вот это вот все. А дальше летит спутник, тоже пролетает под территор над территориями неких государств, и его и не сбивают, и не возражают, и наоборот, о, молодцы, первый спутник искусственный запустили, поздравляем. И когда вот такое происходит много-много раз подряд, в какой-то момент всем становится понятно, что вот на такой высоте лучше не летать без разрешения, всех это напрягает, а вот на высоте повыше уже никого не напрягает, всем нормально. И, собственно говоря, вот эта вот высота, это та высота, которую обычно государство не напрягает. Они согласны, чтобы над их территорией на такой высоте летали без разрешения. А теперь мы проверим, как вы запомнили предыдущую лекцию. Кто помнит, что такое геостационарная орбита? Ой, как многие помнят. Слушайте, молодцы. Слушайте, я вами горжусь. Я очень долго пыталась разобраться с тем, что это такое, но я гуманитарий, мне простительно. Да, это вот как раз та самая прекрасная орбита, находясь на которой у нас искусственный спутник может как бы зависать над определенной частью Земли и либо вести постоянную трансляцию, либо... И там, не знаю, снимать постоянно какую-то территорию. И опять же, как на прекрасных сошных слайдах было видно, это очень популярная орбита, то есть там больше всего аппаратов. Вот тут можно замечательно видеть: у нас всевозможные искусственные объекты, которые находятся. И прям геостационарная орбита она выделяется. Естественно, так как она такая популярная, так всем сильно нужна. Скажем так, были попытки в истории такой международной юриспруденции заявить на нее права. Естественно, заявить права на нее пытались экваториальные государства, потому что геостационарная орбита находится непосредственно над экватором. В 1976 году те государства, которые находятся на экваторе, они заключили Боготское соглашение, где написали, что вот все, кто хотят на геостационарную орбиту какие-то свои аппараты выводить, должны обязательно у них там согласие, разрешение еще чего-то спрашивать. Международное сообщество не одобрило такой подход. Сказали, ребята, вы что-то перегрелись немножко на своем экваторе, не будем у вас ничего спрашивать, это сидите, сидите, спасибо, до свидания. И поэтому... На данный момент у нас космос весь целиком, в том числе геостационарная орбита и все остальные орбиты, про которые у нас Саша тоже рассказывал, они свободные. Ничего разрешения для размещения своего космического аппарата на одной из этих орбит, естественно, спрашивать не нужно. Но, тем не менее, определенные ограничения для космоса существуют. И ну, по крайней мере, первое из них по поводу оружия массового поражения, это, конечно же, большое достижение международной дипломатии, потому что, напомню, космические программы у нас начались тогда, когда была в разгаре Холодная война. И если бы у нас все таки оружие массового поражения, там вроде ядерного или химического оружия, можно было размещать в космосе, повторюсь, не факт, что мы бы сейчас здесь сидели. Но, тем не менее, был установлен запрет, и, ну, к слову, только на оружие массового поражения, не на, не на любые формы вооружений. Но даже за это спасибо, и поэтому этот запрет действительно соблюдается, все хорошо. А вот со вторым запретом вышла накладочка. Собственно говоря, тоже на первой лекции мы об этом начали разговаривать. Что касается загрязнения. Загрязнение это прежде всего не неработающие, какие-то неисправные космические аппараты, их там какие-то части, детали, которые находятся у нас теперь в околоземном пространстве, могут столкнуться с другими спутниками, другими аппаратами, создают опасность. И теоретически международные конвенции говорят о том, что страны будут стараться... Не допускать загрязнения, снижать размеры, еще что-то. Но так как никаких санкций не установлено, никаких конкретных там, мер, шагов, четких запретов не установлено, это такие декларативные нормы, что мы за все хорошее, против всего плохого, и за то, чтобы мусора у нас в околоземном пространстве не было. Ну, это, собственно, никто особо и не соблюдает. Нет, ну как бы каждое государство сейчас старается все-таки конструировать свои аппараты так, чтобы поменьше от них мусора было, но проблема на сто процентов пока не решается и каких-то таких очень, Понятных очевидных подвижек в этом вопросе нет. И вот тот вопрос, который звучал о том, что много ли сейчас места и что у нас будет в будущем, ну да, проблема есть, ее нужно будет решать, и мы с ней столкнемся очень-очень скоро, когда ну, действительно станет тесновато даже не из-за тех объектов, которые функционирующие, а по сути из-за космического мусора, который у нас заполняет территорию клаземного пространства. И поэтому… Да, да, это кто-то, может быть, уже узнал. Это спутники Илона Маска. Как раз вот это первая партия им запущенных. И поэтому сейчас такой опять тест на внимательность. Ну, знаете, я злобный юрист, я все время вас буду так вот тыркать еще. Вот из того, что я сказала до этого. Как вам кажется, вот если, например… Власти Российской Федерации решат, что космическая программа, которую реализует вот, Илон Маск, запуская эти спутники, это слишком опасно, это поврежд... ну, повлечет увеличение количества там, космического мусора, там, световое загрязнение очень сильное. Может ли власти Российской Федерации запретить там, Илону Маску через какие-нибудь международные органы реализовывать вот эту вот программу в полном объеме? Можем мы это сделать? Не только потому, что он частное лицо, а потому что мы и… там, Если бы это была программа США, мы бы тоже не могли запретить это США, и никому мы не можем это запретить, потому что каждая страна свою космическую программу реализует, собственно говоря, полностью независимо от всех остальных. Да, есть общие декларативные нормы о том, что мы должны учитывать интересы друг друга, как-то немножко договариваться. В ООН есть комитеты специальные этому посвященные. Но опять же, никаких механизмов придумать, Принудить другое государство что-то сделать или чего-то не сделать в космосе, ну, у нас нет. То есть мы никак не можем повлиять на кого-то, кто хочет реализовывать вот космическую программу, даже если он там заполнит всю геостационарную и все другие орбиты вместе взятые. А дальше мы двигаемся к небесным телам. Это вторая часть, из которой, по мнению юристов, состоит космос. На примере в принципе, космического пространства вы уже могли догадаться, юристы тоже решили не заморачиваться и не писать никаких определений того, что такое небесное тело. Поэтому, по сути, небесным телом может считаться совершенно любое количество внеземного вещества, находящееся вне пределах Земли. То есть это может быть и там, спутник, планета, звезда, а может быть и астероид, причем какой-то самый маленький вот, там, камушек. И местами да, из-за этого нормы немножко парадоксально начинают смотреться, потому что как, если мы, как бы, говоря о небесном теле, имеем в виду Луну, ну все логично, как только мы начинаем иметь в виду маленький астероидик, иногда становится не очень логично, но ну, ничего не поделаешь, юристы никаких исключений не установили. Что самое главное нам нужно знать о небесных телах? Вот. Прекрасная новость. Планета Плутон войдет в состав территории Пермского края. Сколько ошибок вы видите в этой новости? О. Абсолютно верно, Плутон не планета, но не только это. С точки зрения не астрономической, а юридической, никакая планета, никакое другое небесное тело не может войти в состав никакого государства, там, не знаю, субъекта, штата или чего угодно, потому что у нас государства подписали договор, договор о космосе очень большой, к которому присоединились все страны, у которых есть хоть мало маломальская космическая программа, где прямо отказались от любых территориальных претензий, на любые небесные тела то есть ничто ни луна ни плутон никакие звезды ни планеты в других там не знаю солнечных систем в, в, от других на других звездах там не входящих в солнечную систему ничто не может войти в состав территории пермского края к сожалению возможно пермскому краю это пошло бы на пользу но это только часть нашей головоломки прекрасно у нас никакое небесное тело не может войти в состав территории какой-нибудь страны. Но в договоре о космосе ничего не сказано про частных лиц и право собственности. И действительно, если вы буквально поройтесь немножечко в интернете, вы очень легко найдете замечательные сайты, где продают, например, участки на Луне или на Марсе, или еще где-то. Вот старейшие из таких вот... Организации Это лунное посольство, которое, ну, как ясно из названия, торгует участками на Луне. Я залезла на их сайт. У них есть раздел «Правовая информация», где они объясняют, почему считают, что у них есть право на лунную территорию. И, собственно говоря, они пишут ну, довольно логичные, на первый взгляд, вещи. Они пишут. Знаете, договор о космосе действительно запретил национальное присвоение, то есть присвоение странами, там луны и других небесных тел. Про частных лиц они ничего не сказали. По законам США, а вот основатель всего этого безобразия это гражданин США, а вот по законам США, если у нас есть некая пустая, незанятая территория, то любой человек может объявить ее своей, подать уведомление в соответствующие органы, ну и стать, собственно говоря, собственником. Вот, я там в каком-то там 80-каком-то году подал такое уведомление, я теперь собственник, и поэтому вот, пожалуйста, по несколько долларов можете там несколько акров лунной поверхности у меня купить. Вы не видите здесь логического противоречия? Вот, кто-то видит. Да, как бы Луна не является территорией США, потому что США-то договор о космосе подписали. А вот этот прекрасный основатель, он ссылается на законы США, то есть уже хорошо. Ну, то есть как бы на не территории США законы США не очень применяются. Но это еще не единственная проблема, то есть даже если бы применялись, даже если бы применялись всегда, когда у нас есть вот это право на какие-то пустующие земли заявить свои права, Обычно имеется в виду, что нужно не просто заявить их абстрактно, нужно как-то физически начать что-то с этой землей делать. Там, прилететь, приехать, поставить заборчик, разбить грядочку, там, домик начать возводить. Ну, я так понимаю, уважаемые основатели лунного посольства ничего такого на Луне не делал. Ну, космическим туристам он у нас никогда не значился. Поэтому в качестве сувенира, прекрасные сувениры, мне кажется, сертификаты на право собственности на Луну, но когда начнется коммерческое освоение Луны, и вы на основании этих сертификатов захотите себе долю в прибыли, там, не знаю, за добычу полезных ископаемых на Луне, ну, мне кажется, у вас слабенькие перспективы по вашим судебным делам. И по поводу перспектив по судебным делам, мне кажется, сам основатель Лунного посольства, он то же самое понимает, потому что таких контор не одна, их несколько. И естественно, они торгуют по сути одними и теми же участками. И вот основатель лунного посольства с такими вот конкурентами, он же старейший, он периодически судится, но, правда, он судится не за право собственности что вот кто-то претендует на, те же самую, на ту же собственную собственность, которая принадлежит ему. Он судится по авторским правам. Авторские права на идею продавать участки на Луне. Ну, как бы, да. Кажется, он смутно догадывается, что даже суды США не встанут на его сторону в случае какого-нибудь спора. Ну, печально, но факт. И мы плавно переходим к тому, что у нас, в принципе, раз мы не можем никак присваивать небесные тела, ну что-то же мы там делать можем, что-то можем. Совершенно нет никаких сомнений в том, что мы можем вести научные исследования, собирать образцы. Ну, собственно говоря, мы по телевизору все время это видим, что кто-то там какие-то анализы проводит, или там пилотируемые, непилотируемые миссии, Все прекрасно. Но это уже как-то этим никого не удивишь, это не очень интересно, а гораздо интереснее всем. А, собственно, полезные ископаемые, если для коммерческих целей начать добывать, это можно или нельзя? А никто не знает. Никто не знает, можно это или нельзя, потому что единственное соглашение, где хоть как-то об этом факте упоминается, это соглашение о Луне. Но оно, оно хорошее соглашение, но к нему три коллеги присоединились, поэтому, в принципе, у него сила юридическая не очень большая. Но там и то написано, что, вы знаете, по поводу добычи полезных ископаемых но сложный вопрос, к тому же сейчас практически не очень актуальный, потому что в 70-е годы было соглашение о Луне, тогда о коммерческом вот освоении речи не шло. Поэтому наши многоуважаемые договаривающиеся страны они решили, что, а, наверное, мы вернемся к рассмотрению этого вопроса чуть попозже, когда это станет ну, как бы экономически эффективно, оправданно, технически осуществимо и далее по тексту. Но кажется, мы вплотную приближаемся. К моменту, когда это станет экономически осуществимо, оправданно и так далее. Потому что нет, международные соглашения никто так и не начал подписывать на этот счет. США решили, как бы в одностороннем порядке в 2015 году принять акт о коммерческом космосе, где разрешили своим компаниям заниматься добычей полезных ископаемых на различных астероидах, других небесных телах. А другие страны отреагировали по-разному. Очень многие возмущались. Собственно говоря, вот эта вот моя странная картинка, это такое, то, как я попыталась нарисовать главную критику этого акта, то, что вы пытаетесь превратить космос в мир дикого Запада, там, что будет золотая лихорадка, все начнут пытаться вот, вот, хищ... хищнически расхищать ресурсы нашего ближнего космоса и так далее. А некоторые страны под шумок такие же акты стали у себя принимать. Но мне кажется, сильно паниковать по поводу того, что нам сейчас полезных ископаемых в космосе не достанется, не надо. Потому что по вот последним тем данным, которые я перед лекцией смотрела, вот все те компании, которые по этому акту получали разрешение, они то ли закрылись, то ли обанкротились, то ли объявили о том, что они сворачивают эту программу. Но, кажется, все-таки до момента, когда реально осуществимо добывать полезные ископаемые в космосе, мы не дошли. Вот когда дойдем, тогда и вернемся к рассмотрению этого вопроса, как и написано в соглашении о Луне. И, наконец, мы переходим к третьей части моей лекции, к космическим объектам. Космические объекты — это, соответственно, совершенно все объекты искусственного происхождения, находящиеся в космосе. Это могут быть там, не знаю, спутники, космические станции, космические корабли, все что угодно. И вот их статус уже очень сильно отличается от космического пространства и небесных тел. Отличается он тем, что в отличие от предыдущего того, что не могло быть территорией никакого государства, космические объекты у нас еще как являются территорией определенного государства. Какого именно? Запускающего государства. У нас есть понятие «запускающее государство». То, какое государство считается запускающим и, соответственно, чьей территории считается вот этот объект, зависит от трех факторов. Кто запустил или организовал запуск, с чьей установки и с чьей территории. Если все эти составляющие совпадают, там обычно вопросов нет. Ну, собственно говоря, вот у нас одно государство, которое претендовать на это может, оно и запускающее. Но бывает масса ситуаций, когда это все не совпадает. У России все эти ситуации в основном связаны с Байконуром, потому что он у нас сейчас на территории Казахстана находится, и, соответственно, наши аппараты запускаются с территории другого государства. Но здесь тоже... Ну, как бы каких-то особых проблем не возникает, потому что ну, когда вы с чужой территории что-то запускаете, у вас обычно какое-то соглашение есть с этим государством, вы не тихонечко ночью приезжаете и что-то там запускаете. И, ну, собственно, эти вопросы просто решаются тем соглашением, которое есть между государствами. То есть там, мы с Казахстаном договорились, что мы будем запускать с вашей территории, но эти объекты будут считаться нашими. Ну и все, никаких проблем нет. Но возникает еще проблема. Ладно, когда у нас ситуация как с Казахстаном. Ну, Казахстан вот территорию свою предоставляет под запуски, но по большей части все заморочки наши. А вот, например, МКС, при ее строительстве, по сути, несколько государств вносили очень большой вклад в строительство этой станции. И по существу ну, вот, как бы отдельные сегменты станции практически полностью были построены вот просто отдельными государствами. Как вы думаете, как этот вопрос решили? Чьей территорией является МКС? Юристы решили так сильно не заморачиваться, они решили все проще. Кто какой сегмент строил, вот это ваша территория. То есть, по сути, у нас МКС разделен, разделен по сегментам, и кто что строил, это территория того государства. Перемещаясь по сегментам МКС, вы пересекаете государственные границы. К счастью, от космонавтов не требует получать визу каждый раз, когда они пересекают, потому что у них есть, опять же, отдельное соглашение, которое действует для всех тех, кто у нас обитает на МКС. И там есть какой-то кодекс поведения космонавта и так далее. То есть у них эти вопросы урегулированы, но теоретически можно сделать такое, путешествия по нескольким странам, просто перемещаясь из сегмента в сегмент. Ну, странноватое решение, но в тот момент, очевидно, иначе не смогли договориться. Но опять же, как и в случае с Луной, вопрос о том, чья территория, как, какого государства, это один вопрос. А вот вопрос о том, может ли это частному лицу принадлежать, это другой вопрос. И в отличие как раз-таки от Луны и других небесных тел, частные космические объекты у нас вполне себе возможны. Привет, Илон Маск. А, да. И сам по себе факт запуска в космос какого-то аппарата совершенно никак не влияет на то, что лицо там, не знаю, теряет или приобретает право собственности. То есть вполне себе это такие объекты, которые можно там, покупать, продавать, иметь в частной собственности. Понятно, это все не просто так. Понятно, нужно, покупать нек нужно получать некие там, специальные лицензии на космическую деятельность у государств, но само по себе это возможно. Но здесь возникает следующий вопрос. Если вы на своем автомобиле в кого-то врезаетесь, ну понятно, что вы отвечаете за ущерб. Если спутник Илона Маска падает у вас на заднем дворе и разбивает вас, ваш сарайчик, кто отвечает? Илон Маск? Ну если бы у нас действовали общие правила, по идее он. Однако, опять же, на заре, скажем так, всех космических программ стало ясно, что космическая деятельность, она вообще очень опасная. И как бы ладно саранчик разбили, а вообще вот это космическое топливо, оно токсичное, там часто бывают какие-то эти ядерного вида установки установлены, то есть может быть радиационное заражение местности после падения. В общем, ни одна компания, никакого Илона Маска никогда потом не рассчитается за тот огромный ущерб, который может возникнуть в результате вот всех этих замечательных, замечательных деятельностей в космосе. Поэтому здесь... Действует несколько другое правило. У нас всегда ответственность за весь ущерб, причиненный космической деятельностью, несет запускающее государство. То есть это не только про то, чья территория там, на той станции или том корабле, который запустили, это еще про то, кто отвечать будет за вещь ущерб. То есть именно поэтому обычно государства достаточно строго следят за своей политикой в области выдачи лицензий на космическую деятельность, потому что всяким идиотам лицензии выдаешь, а потом плати за них всех, когда у них спутники посыпятся. И поэтому это все достаточно неплохо проверяется и контролируется. И просто пару примеров приведу. Они не очень впечатляющие, наверное, по суммам, скорее даже такие забавные по суммам. Но вот, например, один из первых случаев, такой, когда действительно предъявили и заплатили за причиненный ущерб, это как раз советский спутник упал в Канаде, и там как раз было радиационное заражение местности. Но канадцы, они люди добрые и вежливые, они всего 6 миллионов канадских долларов попросили за все это дело. Советский Союз сказал, что дорого, ребят, что 6 миллионов, канадский долг, ужас какой, 3 миллиона заплатим, все, договорились на 3 миллиона. Но это, это далеко не самый смешной пример, самый смешной пример это про Австралию, это про американский уже аппарат, который там упал. А я так понимаю, он там ничего особо не повредил, упал там, где он в принципе никому сильно-то и не мешал. Но предъявить что-то надо, ну как бы непорядок, обломки на нашу территорию падают, вот надо это же показать, что мы тоже суверенны. Поэтому предъявили 400 долларов. Это штраф за мусоре в неположенном месте. То есть реально они предъявили сумму штрафа. По-моему, это замечательно. Все, США заплатили, ну все, конфликт был исчерпан. Мне кажется, замечательно. Вот, собственно говоря, такая ситуация. Ну и в завершении небольшой бонус самая полезная часть данной лекции. Я должна, я считаю своим долгом рассказать вам, что нужно делать, если с вами на связь вышел представитель внеземной цивилизации, потому что юристы они не знают, что такое космическое пространство, они не дали никакого определения космическому объекту, но они написали, что нужно сделать во время контактов с инопланетянами. В общем, если вдруг вы там, не знаю, как-то настраивали радио или еще что-то, у вас может оборудование специальное есть и понимали сигналы от внеземного разума. Как вы думаете, какое самое главное правило? Абсолютно верно! Абсолютно верно! Нельзя отвечать! Отвечать инопланетянам нельзя, потому что, мало ли, может быть, они враждебные плотоядные зомби-убийцы. Что нужно делать вместо этого? Вместо этого нужно, а, уведомить свои местные власти, ну не знаю, может позвонить в Роскосмос, а, да, может быть, там Медведеву, ну вот кому-то надо позвонить обязательно. Б. Обязательно нужно уведомить генерального секретаря ООН. Я надеюсь, у вас на быстром наборе в телефоне у всех есть номер Генсека ООН, потому что это очень важно. В общем, все, уведомляйте Генсека ООН. А дальше они там собирают какую-то большую конференцию, обсуждают, все-таки это полтоядные зомби-пришельцы или неполтоядные зомби-пришельцы. Стоит им отвечать или стоит сделать вид, что никого нет дома? А пока вот они с этим всем разбираются, вы за одним можете уведомить своего психиатра и нарколога. Ну так на всякий случай. Вот на этой радостной ноте. Да, вот здесь источники информации, потом, когда будете скачивать презентацию, можете посмотреть. А я благодарю вас за внимание и с радостью отвечу на ваши вопросы. Большое спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Если мы предположим ситуацию, которая возникла, например, в фильме «Эрмагеддон», когда на Землю летит какой-то астероид или какой-то космический объект, который, ну, понятно, ущерб несет или вообще там всех убьет, есть ли какое-то соглашение, декларация или что-то в этом роде, что будет обязывать какое-то государство этим заниматься? Или как это вообще будет, будут этим заниматься, если такое, такое случится? Вот если я сейчас честно отвечу на этот вопрос, мне кажется, все возненавидят юристов, а потому что нет, конкретно по такому вопросу соглашения нет, но я как раз говорила, что у нас нет четкого понятия небесного тела и по части размеров нет понятия, поэтому под небесные тела попадают все астероиды, в том числе те, которые несут опасность для всей жизни на планете Земля. И в чем проблема? У нас в соглашениях, помимо вот этих непоняточки с добычей полезных ископаемых, есть замечательное такое положение о том, что мы их не должны уничтожать и не должны менять их орбиту. Короче говоря, то есть юридически мы не имеем права ничего делать, правда. Ну просто это как бы общая ремарка для любых юридических вопросов с точки зрения международного права. Понятное дело, что это всегда Общие правила, рассчитанные на штатные ситуации. Когда возникает нештатная ситуация, ну, понятно, что как бы, государства собираются и быстренько для конкретного случая передоговариваются. Я думаю, там в зависимости от степени угрозы очень быстро передоговорятся. Но именно вот нормы, которые бы обязывали что-то сделать, нет. Пока что есть норма, которая запрещает. С чем я нас и поздравляю, да, мы все умрем. Спасибо большое. У меня было два вопроса. Первый касается правовой нормы. Вы говорили, что ни одно государство не имеет права претендовать на территории других небесных тел. Но это касается тех государств, которые подписали это соглашение, верно? Да, но там больше 200 подписали практически все. Вот соглашение о космосе, к счастью, подписали почти все, то есть те, кто не подписал, но ну, вряд ли там в ближайшее время они вообще выйдут в открытый космос. Но по идее, они, если кто-то частный профинансирует, то ну, теоретически Сомали, да, может нам показать. И, и, и как бы планета Плутон войдет в состав территории Сомали, да. Оригинально. И второй был вопрос по поводу владения Международной космической станцией. Вы говорили, кто построил блок, тот то им владеет, верно? Не владеет, а той территорией это считается, то есть они, вот, это, вот эта вот часть считается территорией этого государства, а вопросы собственности там, в том числе частные, они отдельные всегда. То есть. А именно кто построил или кто оплатил, например, японский модуль оплатила японское космическое агентство, но построила его, если не ошибаюсь, Boeing, американская компания на американской территории. Слушайте, насколько я помню, там как раз японская часть территории есть, и обычно в таких ситуациях, ну, реально есть соглашение, то есть там вы платите, мы строим, они подписывают соглашение, запускающим государством будем считаться вот мы или вот вы, а в случае с Японией японцы. Окей, okay, mm -hmm. спасибо. И еще вопрос. Прошу прощения всем, кто хочет еще задать вопросы. Во время ответа на предыдущий вопрос вы сказали, что нельзя менять орбиты небесных тел. Mm -hmm. Буквально вот сейчас в данное время ну, разрабатывается миссия к какому-то астероиду по, с попыткой изменить его орбиту НАСА, Вы знаете, что им про это? Ну, про конкретный проект не знаю, но опять же, это вот та самая ситуация, что есть общее правило, да. а для конкретных ситуаций могут договориться, разрешить, мы не будем против и так далее. Но все правила есть исключения. Просто если вы начнете какую-то частную исследовательскую программу и типа я хочу вот этот астероидик куда-нибудь запулить в другое место, ну, нужны будут очень долгие, нудные и грустные согласования. Окей, спасибо большое. Спасибо большое за лекцию. Ну, собственность все понятно. С собственностью все понятно. У меня вопрос в сфере уголовных правонарушений. Это, конечно, самое интересное. Естественно. С разными объектами, понятно. Если, например, на каком-то небесном теле, который, очевидно, не является юридикцией никакой страны, например, для сложности два космонавта. Граждане разных стран, чтобы это было тоже интересней, один, один совершит какое-то ну, общее правонарушение там убьет другого, там побьет еще что-то. Если они будут ну, гражданами одной страны, наверное, они как-то в национальном ну, национально договорятся. А вот если они будут гражданами разных стран, есть какие-то на этот счет, может быть, договоренности или придется фантазировать на месте? А, смотрите, я могу на примере МКС это очень хорошо рассказать, потому что, несмотря на то, что там разные сегменты считаются территорией разных стран, но там и то предусмотрена ситуация, когда человек из одного сегмента, гражданин одной страны, там, не знаю, Побил, что-то там не убил, что-то украл у человека из другой страны. То есть там написано, что по общему правилу отвеч, каждое государство будет судить своих. Но когда произошла такая коллизия, стороны обязуются создать какую-то, ну, вступить в переговоры друг с другом и возможна ситуация, когда вот этого вот преступника выдадут другой стране, стране потерпевшего. То есть в случае, если у нас на небесных телах будут разные экипажи, Скорее всего, у них как раз будет вот, вот… Ну, то есть, в принципе, если вот этого злоумышленника еще и схватят друзья пострадавшего и волокут к себе на станцию, там вопросов нет, как бы все депортировали. А если он убежит на свою, то страны будут договариваться. У нас Саша. Саша, ты уже раз в седьмой эту лекцию слушаешь. Какие у тебя могли остаться вопросы? Я, кстати, рекомендую приходить к нам на репетиции. Мы тут однажды 40 минут только одних вопросов задавали по этой лекции. Да, да, да, это первый был Прогон. И на самом деле мой вопрос будет частью того обсуждения. Предыстория. В 1971 году Советский Союз запустил луноход. Это запускающее государство. Но где-то в 90 х годах его продали частному лицу. Вот. Сейчас даже скажу, как его звали. Вот. Собственно, Ричард Герриот его звали. И, соответственно, он стал владельцем лунохода. То есть у него теперь есть возможности, по идее, поскольку у него есть участок с его собственностью, даже заявить права. Но вроде как он американец, это территория не американского государства. Вот как ты мне это объясняло. Он не может ссылаться на американские законы. Но вопрос в следующем. Я тут узнал, что он э, смог достичь права стать космонавтом. Какая прелесть! То есть грядочку он все-таки это вокруг своего лунохода да. будет делать? То есть он космо астронавт, вернее, и соответственно у него появился новый правовой статус. Он уже теперь не совсем американец, он теперь как-то правильно называется гражданин мира, да? Вот, соответственно, вопрос: теперь-то он сможет купить или нет? Uh, ну, в общем, это такой вопрос, как всегда, вопросы от Саши очень многоплановые и сложные. На них совершенно невозможно отвечать в двух словах. То есть, во-первых,. В более таком расширенном варианте этой лекции у меня был замечательный слайд. Он, правда, был не про Луну, а про Марс и про то недалекое будущее, когда мы все-таки станции начнем на Марсе строить. И там были нарисованы такие станции, станции и там было написано, что вот эта территория там, одного государства, потому что станции на небесных телах — это территория тех государств, которые их строили. там Вот эта станция — территория такого-то государства. И стрелочка к Марсу, а вот это — общее наследие человечества. Потому что у нас по всем этим нашим замечательным конвенциям небесные тела — это не просто ничейное, это общее наследие человечества. И от того, что на какой-то части лунной поверхности стоит чей-то частной собственности, находящийся луноход, у нас Луна не перестает быть общим наследием человечества. Это вот первый момент. Второй момент. Это что касается как раз соотношения частной собственности и того, как бы какое государство запускающее, чьей территорией считается там, тот или иной там, не знаю, космический аппарат. От того, что у нас сменилось право собственности и у нас э, перестала быть собственником лунохода Российская Федерация, а стал собственником лунохода гражданин США, тот факт, что луноход все еще под, находится под юрисдикцией Российской Федерации, он не изменился. Это... Как я как раз на лекции приводила Саше пример, что он живет в какой-то квартире, это территория Российской Федерации, если там будут происходить какие-то бесчинства, эти бесчинства будут наказываться по законам Российской Федерации. Даже если эту квартиру купит гражданин США, сама по себе квартира, став частной собственностью гражданина США, не перестанет быть территорией Российской Федерации. Ну и наконец, что касается космонавтов и их статуса, да, опять же, мне очень нравится в наших прекрасных конвенциях, космонавты у нас это не просто люди, это посланцы человечества во Вселенной. Но от того, что они посланцы человечеством во Вселенной, все-таки гражданами США они быть не перестают. Это просто некое добавление к статусу, но коренным образом оно здесь на этом вопросе не отразится. Поэтому все же я считаю, что даже в случае грядочки вокруг лунохода, ну, вряд ли у него получится приватизировать этот вот участок.